Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Сегодня у нас будет некоторое изменение в видео. Мы сегодня не будем ничего готовить, не будем. Мы сразу же перейдем к самой любимой части видео, это дегустации. Ну, практически сразу, сейчас немножко надо поговорить, конечно, рассказать, что-то как, что почему. В общем, я думаю, все вы прекрасно знаете про данное заведение, ну, те, кто смотрит YouTube, особенно тематику такой, таких же каналов, как и наш. Я думаю, вы знаете, что... А, тем более, что тут знать? Тут же все просто. Тут же прямо на коробочке написано все. Бай обломов. Вот. В общем, очень давно, на самом деле, хотелось попробовать э, данные хот-доги. Потому что много о них говорят, рассказывают. Э, очень много... Непосредственно от самого Обломова рекламы в его заведении. Насколько я знаю, все колбаски, в принципе, все ингредиенты, которые есть в этих хот-догах, они готовятся непосредственно ими, кроме самих булок. Вот, поэтому, так как не было возможности слетать в Питер, попробовать непосредственно там, в самом заведении, эти хот-доги, Поэтому мы отправили туда нашего курьера, и он притащил нам из Питера, это просто эксклюзив, это просто эксклюзив, вы понимаете, что хот-доги, которые готовятся в Санкт-Петербурге, они сейчас здесь, в Ростове, это, это заслуживает лайка, прям такого хорошего, добротного лайка. Ну а теперь, я думаю, пришло время позвать непосредственно самого курьера сюда в студию. Он был в самом заведении, он расскажет нам о том, какая там атмосфера в общем, как обслуживание. И, конечно же, он пробовал эти «худоги» вот, с пылу с жару. Он расскажет, что, какие эмоции получил он от этого. Ну, курьер в студию. О, где это я? Здрасте. Чу, уже это идет видео? Да, ты уже прям здесь, Кирилл. Так. А, это я знаю. Вот. Ну, завещай. Что расскажешь нам о самом заведении? Как там? Как там? Понравилось тебе, что понравилось, что не понравилось? Как там? Авиакомпания плохо. Ну, если брать сначала, город хорошо. Заведение, я, наверное, ну, чтобы, короче, ни у кого не было предвзятого отношения, расскажу потом свое мнение по поводу еды, которая там была. По поводу заведения именно самого небольшая, наверное, забегаловка забегала в катере-бар. Темная стиле лофт ну в принципе там все в стиле лофт поэтому абсолютно нормальное явление Можно пометить, что вообще не Конечно, заведение стиле лофт в принципе по стилистике заведения наверное особых вопросов нету есть вопросы по музыке почему там стоит одна колонка на все заведение там стоит одна а по самим худогом. Ты же пробовал именно вот с пылу-жару худок. Как тебе, что вообще, что понравилось, что не понравилось? Ну, именно я заказывал такой худож, художик. В принципе. Это получается худок с ананасом, да? Ананас и бекон там. Да. Интересная штука. Из минусов, когда кусаешь худок был не порезан, а вот ну как бы длинная это колбаска и сложная, соответственно, все это удовольствие. Продолжай тянуться. В принципе, нормально, но, честно, я не могу сказать, что это очень круто, это очень интересно, и про этого стоит. Летать. Ну, подожди, ну ты, допустим, в Ростове, не, ну, понятно, что лететь в Питер для того, чтобы покушать хот-доги, понятное дело, что никто этим заниматься не будет, но, допустим, если кто-то приедет в Питер там погулять, посмотреть на архитектуру, на достопримечательность этого города, ты бы посоветовал бы зайти в это заведение и попробовать это все? Но я бы посоветовал только с той стороны, кто знает этого блогера, соответственно, ознакомиться. Потому что, как говорится, плохие эмоции тоже эмоции. Ну, такое, Кирилл. Ну, фиг знает. Короче... Что подавалось, и, там же, я так понимаю, ты когда заказываешь, потому что стоимость у этих улогов э, идет, я так понимаю, с просто с колбаской, без разницы с какой остальной начинкой, просто колбаска, э, 480 да, рублей, кажется, да, или там 480, 4... 450, 500. Короче, в средний ценник это 500 рублей. За эти 500 рублей мы получаем, э, короче, условно отбулку, э, саму, сосиску, есть разные варианты, мы выбираем э, Плюс. Ну, как кетчуп, начинка, соус, ну, который будет хот-дог, угу. то есть это получается, первый выбираем сосиску, второе соус, потом также подается картофель фри, то есть если кто был в Макдональдсе, это... Ну не фри, а картофель по-деревенски, по да, да, да, картофель uh -huh. по-деревенски, просто для меня но и то, и то масло масле, поэтому фри. Ну, логично, в принципе. К нему также выбирается соус и этот... Там обычный салатик тоже со своим соусом, свой соус прикольно, то есть. Ну салаты я, насколько понял, там просто обычный колслоу, нарезанные просто овощечки свежие, правильно? Да, свежий mm -hmm. хрустящий отличный салат и все соусы фирменные, то есть я так понимаю, они ну, не закупают где-то вот Абульхайен и так далее. Нет, они да вся, все в принципе это готовится у них, кроме булок. Но булки я, насколько понял, они тоже долго выбирали и нашли того человека, который делает по всей видимости превосходные булки, вот. Что еще хотелось бы добавить. А, самое важное. Мы, естественно, все прекрасно понимаем, что эти худоги сюда летели, ну, доставлялись, порядка пяти часов. Поэтому, естественно, там все соусы уже давно пропитали булку, там э, уже все остыло, колбаски остыли. Мы, понятное дело, их подразогрели. Но мы будем, естественно, делать скидку на то, что это не вот прям в заведении, не свежачок, прям вот с пылу-жару выданный нам в руки, и прям ароматный, пылающий и все такое. Нет. Поэтому, я думаю, уже пора приступить к дегустации. Мне прям вообще, на самом деле, очень не терпится, потому что, ну, мы, по сути, сегодня целый день ждали его с этими хот-догами, вот. И сейчас уже вечером ездили в аэропорт, забирали это все добро. Поэтому я думаю, стоит уже приступить к дегустации. Так, ну что, я думаю, надо приступать уже к дегустации. Начнем мы с вот этого самого правого для нас. Это, насколько я понимаю, у нас ходок идет с вишней и беконом. Он сам. Что, в пополам его, да, Кирилл? Ну, я думаю, на три части оператор тоже был Оператор покушает, понятное дело, но чуть попозже. Ну, вот он, в разрезе. Вить, сзади. Я так понимаю, вот это вишня. Это именно сироп с вишниной, скорее всего. Ну, ребят, давайте пробовать. Mm. Ну, mm. что могу сказать по поводу этого ходога? Прикольно. На самом деле, сочетание довольно-таки интересное. Ну, вишни, сироп вот этого из вишни, бекона и говяжьей колбаски, я так понимаю. Прикольно, интересно, довольно-таки необычное сочетание на самом деле. Ты что скажешь? Да, интересно, но получается, вкус соуса не забивает вкус колбаски и так далее. Есть небольшая острота в меру. То есть. Ну, не если знаю. Если мы я... с любимым KFC, то меньше, чем крылышек KFC. Ну, не знаю, я остроты на самом деле особо прям не почувствовал. Как-то. Ну, верю, там, ну, чуть-чуть. Ладно. Прикольный хот-дог, на самом деле довольно-таки интересное сочетание, но мне кажется, оно зайдет далеко не всем. Это, узнаете вот, знаете, сладко... Вот, допустим, вот если, вы, если вам нравятся, к примеру, ребрышки с вишневым сиропом, если вам такое нравится сочетание, то это прям круто. Ну, мне, допустим, нравится, интересное сочетание, оно необычное, на, на самом деле. Прикольно, очень прикольно, и ну, по мне так достойно, на самом деле, вариант. Погнали к следующему. В следующий у нас пойдет хот-дог. Что это у нас было? Манго, Ман, чили, чили, манго. Чили, чили манго. Ну, затестим. Перчик будешь Кирилл кушать? Нет. Почему? Я как? ел. Ничего интересного. Пили его пополам. Вот, видите, небольшой косячок. Он булка промокла. Ох, какой он сочный внутри! Я так понимаю, это куриная колбаска И я так понимаю, с сыром что ли внутри? По да. Ну, давайте попробуем. Как это есть, не совсем понятно. М -м -м. Я вообще не могу сказать, какой здесь соус. Манго. Ну, он такой. Пряно Даже, наверное, какой-то там. Ты не с той стороны ешь. Кого? Перчик как бы зеленый хвостик. Ну да, с начинай. Я с тобой поделюсь, но ну, не не так... он остренький, он остренький. М -м что могу сказать по этому ходогу? Очень круто, на самом деле я не, не думал, что мне понравится куриная колбаска, но прямо она сочная, прикольная. Думал, она будет немножко суховатая, прикольная, очень сочная. Э -э соус манго, офигительно прям он не сильный он не перебивает вкуса в общем то есть он дополняет вот такой легенький слегка слегка такой сладенький еле-еле крутой крутой ну чили я на самом деле не особо почувствовал только вот если кусать сам перчик который лежит сверху тогда чувствуешь чили так не особо прям почувствовал чили что ты скажешь ну <къех> умеренный не кричащий вкус и по-моему, да, если брать именно с колбасой куриная Самое то сочетание Ну прикольно на самом деле, очень интересно Такой он Ну он лайтовенький на самом так. деле То есть, знаете, вот вы бывает покупаете Хот-доги, а там напичкано там Кетчуп, майонез, и то есть вы едите И вкус именно вот кетчупа, майонеза В основном, здесь все на самом деле Я бы сказал, даже сбалансировано Все вкусы И они такие, то есть разделяемые Прям, прям разделяемые То есть нету какого-то Одного там какого-то именно ярко выраженного, допустим, там майонеза, как или кетчупа, чего-то такого. То есть все прям очень сбалансировано. Ну, я бы сказал, что как похоже больше на сладковато десертную еду, что ли. Ну, если брать по вкусу. Ну, я считаю, что это разнообразие. Тот человек, который берет это, он должен понимать, что он берет. И, короче, я считаю, что попробовать это абсолютно точно стоит. Ну, конечно, да, если сравнивать с какими-то обычными худогами, где бы вы их не брали, именно такого вы не найдете. Я думаю, максимум, что может быть, это какой-то там привкус той же вишни и так далее. Именно как здесь сказать, что тут нету именно того же кетчупа, майонеза, какого-то чесночного соуса и немножечко добавочки другого ингредиента. Нет, тут получается именно свой соус, то есть, да, ну, своя колбаса, свой соус получается, да, полностью фирменный рецепт и попробовать стоит. Опять-таки, вкусы у всех разные. Кому кто-то скажет, а, ну там ерунда, ну а кто-то придет в восторг. Но пробуйте, узнавайте, говорите, пишите в комментариях. Да, ребят, очень круто. Ну а мы пока передвигаемся к следующему. Насколько я понимаю, это с рубленой свининкой. Рваная. Рваная, рваная свининка. Ну, в принципе, она видно по волокнам, что она прям тут такой прям. Хорошо. Я так понимаю, красное это помидорки. Надеюсь, это не перец. Надейся. Ну не пожалели, могу сказать. Да, начинки на самом деле прям очень много. И посмотрите, то, вот она только булочка тоненькая, а это все остальное начинка. Блин, это прям прям очень мощно, очень круто. Ну давайте попробуем его. Благодарствую. М -м -м -м это офигительно это уже более острая пошла стадия прям хорошо острая но опять таки в меру нельзя сказать что это нужно есть с молоком в общем, Вкусно. здесь нет сосиски все очень хорошо сбалансировано опять таки в общем несмотря на то что они уже 6 часовые а то и больше это более чем съедобно на данный момент соответственно если вы заказываете там онлайн с хрустящей булочкой. Это, я думаю, прям вот хит. Но она не факт, что на самом деле хрустящая. Мне кажется, эта булка все-таки, когда ее там даже готовят, она корка у нее. Ты что там пробовал? Она прям хрустящая корка, когда ее там она не хрустящая, но она немного. Угу. Ну а сама булочка прям мягенькая, да? Булочка-то мягенькая. А, в общем, что... мое мнение по этому хот -догу. Это охренительно на самом деле. Охренительно почему? Вы видели уже, сколько там начинки. Опять же, вкус очень сбалансированный. Вот этот кладок уже прям чувствуется острота, она прям чувствуется хорошо. Извиняюсь. В остальном, прям, ну реально, я не могу, я не знаю, как это объяснить. Тут прям начинки, ну прям до хрена. Реально до хрена. Очень прикольно, очень интересно. Единственное, что... Ну, опять же, сделаем скидку на то, что сколько времени он сюда ехал. Я думаю, что заведение именно непосредственно это было прям намного круче, прям в разы, я думаю, было круче. Очень жалко, что не было хот-дога, как он называется, огненная смерть. огненная смерть. Вот очень жалко, что его не было. Насколько я знаю, в самом заведении, если вы заказываете этот хот-дог э, и съедаете его, то вашу фотографию вешают на стену славы. К сожалению, этого хот-дога не было. Но я так понимаю, Кирилл просто заказал какой-то из ходогов, чтобы он был прям очень острый, по-максимальному. И я так понимаю, что это вот крайний ходок, который у нас остался, что, скорее всего, это он. Там соус, я так понимаю, будет вот этот нереально острый. Ну, еще есть таких нюансов. Если они делают как нормальные люди для людей, они бы, наверное, не стали класть туда, дикое количество этих острого перца. И, mm -hmm. Ну, возможно, это может быть был этот, потому нет, что. Нет. Острота, ну, хорошая здесь. Прямо ну, на уроке. острота чувствуется, да, она хорошая, но я бы не сказал, что прям. Ну, если бы я бы по дессибальной шкале дал бы, ну, где-то, наверное, ну, четверочку, так примерно. Ну, я, наверное, пятерочку. Ну, я бы не сказал, что прям острота, острота. Просто я смотрел э, видосики, как люди едят вот эту огненную смерть. Люди ну, страдали там. Просто они страдали. Ну нет, так учитывая то, что я не могу есть острый перец прям так, я прям, я умру. Но здесь могу сказать, если так, по ощущениям взять, губы горят не сильно, но тепло есть. Ну неплохо, прям очень неплохо, поджигает, да, хороший остренький хот-дог. И самое прикольное, реально, я ни разу у нас, к примеру, в Ростове не ел хот-дог, именно, знаете, вот э -э -э -э с рваной свининой или там с говядиной, неважно, ни, суть не в этом. А суть просто в том, что... С таком количестве именно мяса в самом ходоге именно начинки мясной. То есть у нас, допустим, просто возьмут вот эту, покладу туда сосисочку непонятную, непонятно из чего сделанную, накидают туда всякой морковки вот этой корейской, и залиют все мазиком и кетчупом. Все. Да. И кушай, пожалуйста, это. И причем там получается вот такая вот, вот такая вот будет сосисочка, ну, и все остальное просто завалено вот этой морковкой. Все. Ну, в лучшем случае она будет тавровская, и когда ты ее ешь, ты чувствуешь, что это ну, сосиска, а да. просто непонятная часть да. хот -дога. Ну, С в сорвачен. принципе, где бы еще попробуйте, хот-дог без сосиски? Не, на самом деле очень офигенно, прям, еще раз повторюсь, что начинки прям, ну, до хрена. реально и до на хрена. На этой ошеломляющей ноте мы переходим, мы переходим к следующему к Самому интересному. Доставай, я не хочу трогать руками, ешь перед сверху. Видишь, он же не зря сверху лежит. Ребята, это у нас получается хот-дог с ананасами. Ну что, приступим. Насколько я понимаю, этот у нас должен быть с каким-то нереально острым соусом. Но это не точно. Кирилл, давай тебе вот этот кусочек, а мне вот этот вот, да? Да, вот вы перчик Так, давайте запусти. посмотрим, как он выглядит у нас в разрезе. Тут, заметьте, кстати, уже сама колбаска, если вот, э, у нас куриная куриной был манго, чили-манго, там был прям сыр. Здесь... Я так понимаю, колбаска уже без сыра. М -м -м, тут уже какой-то соус, тоже прям соус-соус, беленький. Но надо пробовать. Погнали. Такая сосичка не укусила, а так... Соус интересный пошел. Да? Я зацепил соус, он прикольный. Сейчас... Попробуем. Ну, это не самый острый. Это явно не самый острый. но ну, прикольно. Блин, сочетание, на самом деле, прикольно. На нас Ананас, вот, бекон. Ну, там, когда я был, на то с сыром. А, с сыром тоже? Да. Думаешь? Угу. Ну, ладно. А Ты наешься сегодня, нет? Нет. Не, но ну он тоже остренький, да на самом деле. Подожди, там же где-то был, Кирилл, для тебя и оставил. На, закусывай. Котоверю, он убийца. Кушай, кушай, кушай, маленький, кушай. Закусывай, аданасикам закуси, да. Молочка налить. Ну, хороший, ну, такой приятный перчик. Не прям убивающий, но такой остренький, остренький. хорошо. Все, мы потеряли нашего курьера, по всей видимости. Ну, еще не потеряли, но… Хорошо. Не, ну остренький, вопросов нет. Но, но мне... кстати, твой огонек, он острее, чем этот. Не скажу, примерно одинаково, нет. смотря какая часть Вообще и нет. так далее. Ну, вот еще раз попробую куси и скажешь, какой. ну попробуй, попробуй еще раз. Сейчас мы будем видеть боли страдания. Ясно, конечно. Молочка а, дать? Не, пока еще не надо. <смех> В общем, из, если взять перца, которые я пробовал, а это именно Каролина Риппер, самый острый, здесь получается острота, печет, все как должно быть. В Каролине, если взять чуть-чуть больше, чем хотелось бы, то не печет и не колет, а просто болит челюсть. Здесь челюсть не болит, но печет прям... Ну, хорошо печет, да, вопросов нет, но... По всей видимости, был острый, который нам дали взамен э, этой огненной смерти. Это, по всей видимости, был сорваный свининой все-таки. Но, скорее всего, он, потому что... Господи, когда же это закончится? Если, <связывая> Если я не ел этот перец, то здесь я, бы по-моему, перца не чувствовал. Ну, что сказать про крайний хот-дог с ананасом и куриной с колобаской? Ну, по мне... Ну, не знаю, ну такое на любителя на самом деле потому что не особо удобно ну я нормально вернее и съедаю его допустим вот алене его неудобно очень есть потому что она кусает либо булку с ананасом и с беконом а так до, до самой колбаски она уже не достает то есть за один укус не получается весь вкус ходога понять у меня получается но ну, я, по мне, как, он самый слабый из этих, всех, из этих четырех худогов, он самый слабый, как по мне. Потому что он не обладает каким-то прям ярким-ярким вкусом, или чем-то вот таким прям необычным. Если, допустим, вот с вишней, он прям, он как будто бы десертный, на самом деле, как будто десертный хот такой прям сладенький, да, прикольный, Но, интересный очень. Если говорить на языке художников, то этот хот это пастельный, это на. Вот. Манго, чили манго, прикольно, очень интересно. Причем он прикольно еще вот мне очень чем понравилось, что он такой, он его ешь, он прям похрустывает, такой интересный, такой да. вкус. И манго такой прям нежный, Не сладкая, нежный, такой прям да. нежный, нежный, нежный такой вкус, прикольно. С рваной свининой вообще вопросов нет, как минимум только потому, что, наверное, 80%... Это просто мясо. Да, просто, ну, в общем, просто коротко мясо. моих ощущений, Да, если брать вишневый вариант, это как максимально нестандартный десерт, но вкусный. Это вкусно, нормально. Чили-манго. Да, просто у манго само по себе. У него вкус не сильно ярко выражен. Но все манготь но манго согласись он прям он, он имеет очень... вкус он свежий на самом деле а. и то есть не из какого-то там втор сырья а именно вот прям хороший свежий Нет, прям в этом плане да он абсолютно нормальный соус он чувствуется опять-таки он не забивает остальные вкусы получается но ну, все это ощущается как сбалансированно да с хорошим сбалансированным вкусом вот за что я люблю периодически какую-то еду когда получается не так что вы чувствуете это мясо это лук это перец это еще что-то а когда у вас в итоге получается нечто новый один вкус ну это по сути именно блюдо то есть э, да. не то что вот мы у нас покупаем да вот как я уже говорил и повторюсь еще раз что у нас допустим мы берем ходок к примеру да а ты ешь и просто хрустишь вот этой корейской капустой да. и вкус майонеза со сметаной майонеза с кетчупом и все ну, а, ну и еще кстати насчет на, на, насчет ходока нашинского напомнил если я все хочу сказать что если ты берешь ходок в булке то ни я, ни ты один раз все вместе укусить согласен. не сможем. Нам согласен. нужны большие годы тренировки. Согласен, согласен, давай. А вот насчет этого, получается, как жареная свинина. Но она томленая, у томленая скорее. Ну такое, да, не что Не жареное. И с баклажанами. Вот, вот так оно и есть. И по вкусу, и в хот так оно и ощущается. Но опять-таки, я, я не могу сказать, хорошо ли это плохо, но потому что если мы говорим о хот-доге, это не хот-дог. Если мы об этом говорим, как о самостоятельном блюде, все отлично, опять-таки, вкус есть, все по своим местам, каких-то сказать, что чего-то много, чего-то мало, опять, все четко, все прекрасно. Ну, то, в общем, что я могу сказать, если приходим мы и каким-то выводам, мы то должны прийти. А про ананас ты ничего не сказал. Про, про ананас, ну, блин, ну по мне он какой-то, у него есть свой такой, едва уловимый вкус какой-то, не могу я конкретно здесь что-то выделить, ну, кроме... Ну, мне кажется, вот если бы на самом деле... Да, с подачей прикольно, вот ананас, когда вот сверху лежат да, эти полукольца, приколь, очень красиво смотрится, очень прям прикольно так. Да. Но мне кажется, что, ну, опять же, это мое субъективное мнение, мне кажется, что просто если бы его покрошить кусочками ананас и именно вот туда, где соус, добавить, ну, возможно, это было бы более, скажем так, вкус был бы более... Именно в том месте, где вы кусаете. Потому что получается большой сам по себе худок, опять же. И укусить за раз и ананас, и колбаску, и бекон, и соус, который внизу в самом, ну, довольно-таки сложно. Для этого нужно обладать способностями, скажем так. Ну слушай, тут же получалось три кусочка ананаса. Значит, автор рассчитывал то, что этот худог есть за три укуса. Оу, об этом я не подумал, возможно. но кого-то есть видео, кто его ест за три укуса? Это довольно-таки жестко, я бы посмотрел бы на это. В общем, ребят, ну на самом деле, очень крутое заведение. Кто будет в Питере, обязательно заходите, попробуйте. А, ну Тут уже пробу... не могу вам ничего советовать, конкретно какой пробовать. Во-первых, тут не все они представлены, а только четыре из них. А, и я так думаю, что у всех, в принципе, вкусы разные, поэтому пробуйте по вашим каким-то вкусовым ориентирам. Но это стоит того, на самом деле, чтобы это попробовать. Очень круто. Респект, прям, прям, прям респект Обломову. Кушайте вкусно, кушайте сытно. Если есть кто-то из подписчиков из Санкт-Петербурга, напишите, откуда вы вообще. Может, действительно, мы не все варианты попробовали, может, там есть какие-то, что-то похожее и так далее. Какая-то очень интересная, своеобразная еда. В общем, ребят, всем спасибо, кто посмотрел. Не забывайте про лайкосики и оставить свой комментарий. Ну, а я с вами прощаюсь, и Кирилл, я так думаю, тоже. Все, до новых встреч, пока!